Привет, меня зовут Артур Роуз, в этом видео я покажу как бесплатно накручивать лайки и подписчиков в Инстаграм. Досмотри это видео до конца и узнаешь о дополнительном бонусе. Итак, начнем. Мы заходим на сервис 1грамм, ссылка на него будет в описании под этим видео, нажимаем кнопку «Войти через Инстаграм». Справа видим окошечко «Баланс», где видны наши баллы, с помощью которых и происходит накрутка. Эти баллы можно заработать автоматически, не тратя на это своего личного времени, но об этом я расскажу в в следующем видео уроке. А в этом видео я расскажу, как зарабатывать эти баллы абсолютно бесплатно, выполняя задания в сервисе. Задания тут двух типов. Либо на кого-то подписаться либо лайкать фотографии. Вы сами выбираете, что хотите. Можете выполнять задания и те, и другие, а можете выбрать что-то одно. Когда вы заработаете достаточное вам количество баллов, то проходите во вкладку рекламировать. Вставляйте свою ссылку на аккаунт Инстаграма, где вы хотите накрутить подписчиков, либо если вы хотите накрутить себе лайки на фотографию, тогда вставляйте ссылку на свою фотографию. Узнать ссылку своей фотографии довольно просто. Заходим на официальный сайт Инстаграм, выбираем фото, которые хотим раскрутить и копируем ссылку. Теперь выбираем необходимое количество, которое нам нужно накрутить. Выбираем количество баллов. Здесь они называются граммами. Цена может быть от 8 граммов и выше. В зависимости от цены будет зависеть скорость накрутки. Также мы можем оплатить не граммами, а рублями. Минимальная цена за одного подписчика 1 рубль. Но я не советую их покупать. На моем канале ты можешь найти много интересных для себя видеороликов о секретам раскрутки и продвижении инстаграма. Подпишись на мой канал и смотри все видео секреты раскрутки. Раскрутки. Напоминаю, с тобой был Артур Роуз, на своем канале я рассказываю про заработок, бизнес, о соцсетях, как в них раскрутиться, про продвижение, про достижение целей влоги, про себя и мой взгляд на жизнь и делаю обзоры на различные полезные сервисы и программы, а также снимаю лайфхаки и много другого полезного интересного контента. В следующем видео уроке я покажу, как накручивать баллы в сервисе 1 грамм автоматически, не тратя на это своего личного времени. Мне очень интересно твое мнение, и поэтому обязательно напиши в комментариях, как тебе данный метод раскрутки. Раз ты досмотрел это видео до этого момента, то, как я и обещал, ты узнаешь о бонусе. В ближайшее время будет конкурс, победителей будет несколько, ты также можешь им стать. Те, кто выиграет, получат от меня одну неделю раскрутки своего инстаграма бесплатно и личную мою консультацию по раскрутке в инстаграме по скайпу. Следи за новостями, ставь лайки под этим видео, это где пальцы смотрят вверх, делись этим видео с друзьями и обязательно подпишись на мой канал, чтобы ничего не пропустить. До встречи в следующих уроках, пока.